Приветствую на своем канале и сегодня я расскажу о программке VideoMoney. Данная программка нужна для раскрутки своего YouTube канала. Ссылочку на данную программку я оставлю внизу под видео. После быстрой регистрации вы попадаете в свой личный кабинет, где вам нужно будет обязательно установить плайм. Есть плайм на Mozilla и Google Chrome. После... Сейчас я подробно расскажу, как пользоваться данной программкой, как увеличивать просмотр своего видео, находить новых подписчиков, лайки, комменты и даже дизлайки. Итак, начнем с кинозала. После того, как вы попадаете в кинозал, начинается поиск видео. И после того, как вы соглашаетесь с условиями, начинается просмотр видео. Так, у меня что-то пошло не так. Так, пробуем еще раз. Так, Возвращаемся в кинозал. Соглашаемся. И вот, пошло видео. Если у вас все правильно установлено, то через 10 секунд у вас начнется подсчет времени. Так, ждем. 8, 9, и вот 10 секунд прошло И у меня зачислилось 10 секунд Потом идут минуты, часы ну Сколько вы смотрите, столько у вас и будет Возвращаемся обратно в кабинет Для чего нужны эти минуты? Дело в том, что сколько вы просмотрите чужих видео Столько времени у вас Посмотрят ваше видео Количество, сколько вы заработали минут Можно посмотреть в профиле На данный момент у меня 65 минут и также, сколько вы насмотрели, сколько у вас насмотрели видео, можно подробно посмотреть в статистике. Итак, вот видно, что за сегодня мое видео «Hallowars» просмотрели уже 22 раза. Я выставил в профиле, что каждое видео у меня можно посмотреть по 15 минут. Максимально можно поставить 2 часа. Я взял по 15 минут. Дальше. Видео. В данной вкладке мы уже создаем видео, то, которое смотрят другие зрители. Итак, как его создавать? Нажимаем на вкладку «Создать видео», выбираем раздел. У меня это, например, игры. Выбираем название «Ассасим», например. Вставляем ссылочку своего YouTube-канала на видео. Здесь краткое описание и теги, например, игра обязательно новый тег начинается с новой строки ну и так далее все, после того как все разделы у вас заполнены нажимаем создать и вот вы видите, у меня появилось новое видео которое будут просматривать другие участники видео Вот нажимаем и вот у меня уже появилась три видео дальше идет вкладка статистика здесь также мы можем посмотреть сколько минут мы просмотрели чужих видео вот последняя 21 секунду вот некоторые видео я посмотрел до конца дальше возвращаемся обратно в главное меню и переходим поиском подписчиков нажимаем на взаимная подписка и канал для подписки как здесь искать подписчиков так вот все люди, которые хотят, чтобы к ним подписались. Некоторым я уже подписался, другие уже подписались ко мне. И вот, например, 15 и ни я не подписал к нему, ни он ко мне. Три звезды указывают на то, что он максимально часто подписывается к другим каналам. Так, я нажимаю на его скажем ник. И вот меня перебрасывают к ему на YouTube канал. И я подписываюсь. После этого я возвращаюсь обратно к себе. И со временем у меня появится такой значок ⁇ Подписан ⁇ Кому мы подписались и кто к нам подписался, можно вот здесь просматривать мои подписки. Если все взаимно. Вот появляется такой значок. Если я подписался, а ко мне не подписались, вот такой высвечивается красный значок, нет подписки. И я, в принципе, могу, если я захочу и посмотрю, что этот человек долго ко мне не подписывается, то я могу свободно отписываться от этого канала. Дальше вот есть вкладка продвижения. Здесь лайки, дизлайки и комменты. В принципе, здесь все одинаково. Покажу, ну, как действуют лайки. То же самое будет с дизлайками и комментами. Нажимаем на кнопку заказать. А, извиняюсь. Лайки. Заработать. Идет поиск, то же самое, как с кинозалом. И сейчас мы попадаем на видео, где уже нам не надо смотреть, а просто поставить лайк. Все, добавлю на понравившееся видео. И теперь возвращаемся просто обратно. И у нас, видите, на балансе уже два лайка. А заказать это мы уже можем выбрать свое видео так же как мы делали вкладки видео и на любое видео заказать количество лайков которое у нас есть на балансе то же самое с дизлайками и комментами переписка это общение с другими пользователями дальше интересная вкладка это партнерские программы. партнерская программа заходим сюда здесь есть ссылочки на партнерскую программу на свою люди которые будут переходить по ней и регистрироваться видеомане будут становиться вашими рефералами и за количество просмотренных минут вам будет отчисляться 10 процентов и это можно смотреть в начисленное видите например сейчас за последний день мне ничего не начислялось а так в принципе мне попадалось даже 34 минуты в принципе здесь все вот так вот пользоваться данной программой профили мы можем уже подстраивать. Как я уже говорил ранее, мы можем выставлять количество времени, которое будут смотреть наши видео от 15 минут и до 2 часов. Также мы можем подключить себе дополнительные услуги Вот за 100 рублей есть и за 300 рублей, которые будут значительно расширять ваши возможности в данной программке. Кто захочет, может перейти и почитать. Ну и еще осталась одна кладка это она называется купить и продать некоторые люди например не хотят сидеть и ждать там пока начислятся минуты или наоборот есть люди у которых очень много минут и у них еще нет видео на которое они хотят это поставить но они скажем так не, не нужны поэтому в принципе по этой кладке можно в принципе зарабатывать или покупать минуты это програмка loposti.ru в ней тоже надо будет зарегистрироваться в принципе все очень быстро проходит и обязательно ввести, вот я забыл э, свой код он у вас будет вот здесь в этой области я уже здесь зарегистрировался поэтому у меня его нет и здесь я могу покупать или продавать свои минуты заработанные как это действует вот продажа покупка минут сейчас у меня на счету нету ничего и вот я могу например нажимать кнопку продать продажи и продавать свои минуты вот например вывести с видео и поставить сумму которую я хочу продавать в принципе это не так уж и много и при желании покупать или продавать цены в принципе тут приемлемые от скажем так 15 до 3 копеек за минуту в принципе предложение очень много выбор очень большой вот до тысячи минут можно покупать за 44 рубля то же самое есть с лайками, дизлайками и комментариями. В принципе, кому интересно, может пользоваться этой программкой и покупать или продавать свои минуты. Все, возвращаемся обратно в главное меню. В принципе, все, я рассказал по этой программке. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки или дизлайки. Всем пока и до скорых видеообзоров.